Николай Соболев. Я обычный такой опытный. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Сук. Ну ладно. Сук. простите. Это кто был? X7. Сыня? А, игорь сыня! X7. Масленика. Утопия. Это же Женя, утопия. Ну, это не такое Улик, наверное. Улик. Ой, улик. Ой, Моргенштер... Стоп, Юлик. Майни, Даня, реакция на реакцию, серьезно? Смех Дани просто бесподобен. Что ж, мне задумка очень понравилась. Уже третья часть, уже столько блогеров было использовано в этом мультике. И вот я одного не понимаю. Если кто догадывается, или может быть сам Федор Комис каким-то образом мне напишет в комментариях и ответит на мой вопрос. К чему вот эта вот анимация? Я смотрел, да, отсылку, это было сделано, ну, аналог пони в коробку улетают, разные там, ну, из My пони. я думаю, каждый из вас натыкался на этот мультик. И блогеры в коробку. Окей, может быть, эта отсылка кажется на щупок хотя вряд ли. Может быть, у них даты разные или совпадают. Ну, короче, напишите в комментариях, если вы знаете вообще подтекст данного мульта. А так вообще задумка очень интересная, каждый блогер со своей фишкой, то есть легко узнать каждого человечка, но вот одну я не узнал, вот с этими волосами, кто-нибудь объяснит мне? Я честно не, не знаю, кто это, вот, но в конце вот прям реакция реакция реакцию, это мне очень понравилось, вот, ну что ж. Окей, Моргенштерм. Мади Юлик, ДК. Окей, okay. это круто. Вот деконцовка это просто угар, блин. Что не говорите, но очень прикольно вот получилось. Ну, значит, Федор Комикс, в принципе, знал, что даже на его ролике делают реакции, и тем самым он решился сюда еще и майни добавить. Не, прикольно, блин, серьезно. Особенно Игорь Синяк это вообще в тему просто, блин, с твоим весом, типа. Здесь сделано очень круто. Многие вот а, моментики, когда он все это делал, сделано действительно с юмором. Это все очень качественно. Я надеюсь, что с записью будет все хорошо. Мне не придется это дело удалять. Я очень надеюсь, что я смогу это видео залить. все ребят. Моргенштерн, Юлик. Мои! ДК. По-моему, перебор с ДК получился. Так, ну, короче, тут много кого узнал. Вот кого не узнал, напишите в комментарии. Но мне такой ролик понравился у него. Типа, ютуберы скатываются как на ютубе, так и в коробку. Всем когда-нибудь скатимся. Слушайте, концовка просто убиваемая, что-то просто что-то офигел. Это да, это реакция ДК на реакцию ДК, О, реакция Мани на реакцию Юлика. Русский ютуб это да. Блин, интересно, когда у меня будет столько, меня начнут замечать всякие, вот эти популярные рисовщики, Федоры комиксы. Блин, прикольно, я бы тоже хотел на самом деле попадать всякие такие нарезочки. Блин, классно. Завидую, завидую им реально, завидую. Прикольно. О, бля, У, М, бляу. М, чё за пай ты, блять? Какой-то сложный ёмор подъехал. Так, я не понял Федора Комикс, что то за на реакцию, на реакцию, на реакцию. Сейчас, дайте я просто посчитаю, сколько тут было раз. Реакция Юлика раз, моя реакция два, первая реакция Дакара э, три, потом четыре, пять, шесть, семь. Это реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию как ютуберы катываются в коробку а чё так сложно то блин что за байт я не понял то это была шутка да так я тебя вызываю на батл рэперский ладно окей это было забавно увидеть себя во-первых а во-вторых просто такой рофл в конце окей это было смешно ты подловил меня, ты подловил. А я обещал, что не буду делать реакции на реакции. Ух!